Добрый день, дорогие друзья! Мы сейчас находимся на самом просто позитивном мероприятии, которое может быть только с научной точки зрения в Казанском федеральном университете. Дело в том, что сегодня здесь проходит форум про науку, и каждый институт выставил такой свой небольшой павильончик, где вы можете узнать, чем занимаются их студенты и как они обычно проводят свободное время. В нашем же случае телеканал Универ ТВ вместе с институтом. А какой у нас институт? социально философский наука и массовые коммуникации, конечно же, вместе с этим чудесным институтом мы выставили свой павильон, где каждый может почувствовать себя настоящей телезвездой. Вот этот вот чудесный микрофончик вы берете в руку и рассказываете все, что вы думаете о нашем университете, ну, естественно, только позитивное. Я очень люблю свой университет. Почему? Потому что в стенах нашего университета запечаталась история. Я хожу в университет с удов... действительно с удовольствием, каждый день прохожу мимо чудесной сковородки и радуюсь здесь молодости, студенчеству и жизни. Я считаю, что все идеи классные у нас у нашего замечательного института, но мне не надо становиться звездой, потому что мне кажется, что я прямо родилась ей. Но в любом случае мне хочется поделиться, что вчера был марафон, я первый раз пробежала 10 километров и в очередной раз себя еще раз почувствовала звездой. Это неповторимое ощущение, это здоровье, это самосовершенствование звездам это важно привет меня зовут эльвина я учусь в казанском федеральном университете в институте психологии и образования на факультете клинической психологии и больше всего в нашем институте мне нравится то что мы можем изучать совершенно разные направления наук такие как анатомия и обычная психология и нейропсихология и я иногда немножко чувствую себя врачом это мне очень нравится в нашем институте еще я хожу сюда в высотку и я я учусь на английском, на переводчиках в сфере профессиональных коммуникаций. Это мне тоже очень нравится, потому что я развиваюсь в том направлении, на котором я учусь в основном и получаю дополнительное образование. Меня зовут Светлана Шахидинова, я заведующая кафедрой журналистики. Я закончила отделение журналистики Казанского университета в прошлом веке и нисколько об этом не желаю. У нас крутой факультет был всегда. И им и остается. Несмотря на то, что сейчас о журналистике говорят, как, как будто бы умирающей профессии, на самом деле слухи о смерти ее очень преувеличены. Она появляется в новых форматах. И эти форматы самые современные. Если вы поступите на наше отделение, то вы будете всегда на острие всех новинок, которые происходят в медиасфере. И вы всегда будете держать руку на самых горячих новостях, и будете разбираться в этом профессионально. Не дадите э, повода для того, чтобы, чтобы вам вешали лапшу на уши. Я думаю, это круто. Поступайте на наше отделение, и вы не пожалеете. Всем привет, меня зовут Мишанина Алиса. Я приехала из города Салават, республики Башкортостан. А сейчас обучаюсь в экономии, эконом-чемпион, на специальности экономическая безопасность. И я могу с уверенностью заявить, что этот учебный год был самым лучшим в моей жизни потому что наш университет открывает просто неизгладимые возможности, накладывает такой отпечаток на твою жизнь, что я уверена, я буду помнить свои студенческие годы до конца жизни. И я всем сердцем, всей душой горжусь, что я учусь в этом университете. Эконом, я с тобой, я за тебя, я тебя очень сильно люблю. Абулись Мир студентка третьего курса Института психологии и образования. Я всех приветствую на проночи КФУ. Сегодня прекрасная атмосфера, все институты подготовили свои какие-то номера. Наш институт подготовил сегодня очень интересную и познавательную викторину, где самые лучшие будущие учителя проведут вас в мир педагогики, расскажут о том, как надо преподавать, и сделают это очень ярко и весело. Меня зовут Бутяева Настя, я студентка первого курса Института психологии и образования, и у меня неделю назад сестра вышла замуж. Всем привет, меня зовут Набиуль Алсу, и я студентка третьего курса Института психологии и образования. Я хочу сказать, что мы проведем сегодня интересную викторину, где вы погрузитесь в мир педагогики и начнете понимать, как же нам учителям быть и как мы будем учителями. А вы узнаете, что такое учитель, педагогика и психология, и как управлять своей жизнью и учениками. Меня зовут Иванова Мая, мне пять лет. Мама, зачем мне это нужно? Мама, быть тихой и послушной. Мама, от этого сраю я. Эти учебники и ноты, эти компьютеры и счеты, видно, влияют плохо на меня. А мне бы петь и танцевать А мне бы прыгать и скакать Собрать подружек полный дом Перевернуть, вернуть, Перевернуть, вернуть, вернул, Родить за и занут, Своятся собственных причуд Сумасводить мой народ И никаких заборов Всем привет! Мы студентки Казанского федерального университета Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Мы учимся на первом курсе телевидения и очень ждем окончания сессии. Да. Всем привет! Я из Китая. Меня зовут Ли Хаопен. А, можете назвать меня Ли? А, а я учился в Казани уже два года. Uh, нет. А? Скажи, я... что тебе нравится в институте. А? Расскажи, нравится в институте где ты ну... Ты Все, Лю? мне нравится? Хорошо. О... Здравствуйте, меня зовут Храмова Евгений Валерьевна. Я кандидат политических наук, доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Мне нравится здесь работать, мне нравятся наши студенты, мне нравится университет, потому что университет самый крутой. Почему университет самый крутой? Потому что он самый крутой! А, здрасте. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> а, меня зовут Кирилл. Я только что отучился Почти отучился на первом курсе рекламы и связи с общественностью КФУ. Меня, в принципе, все устраивает. Я прям, знаете, вот когда поступил, когда отучился, понял, что во мне начал пробуждаться настоящий креатив. И с тех пор я каждое утро обливаюсь масляной краской. Потом, знаете, я понял, что... Вот я сейчас хожу на рыбалку. Uh, и когда я делаю сетки в uh, рыболовных дырках, я понимаю, что <laughs> что дырок становится меньше. И это для меня просто прекрасно. Вот. И йогурт я ем исключительно палочками для суши. Спасибо большое. So, in, uh, Café, in, uh, And last time I attended such event, it was in the winter which uh, was very interesting and even me myself i participate in english lectures but this time i'm more happy even i didn't participate but i'm more happy because it's like in the summer in the street while it's very nice weather very nice people everybody's happy everybody's smiling so like i'm feeling myself like <laughs> thanks a lot and i hope to attend your events moreover thanks a lot Галина Николаевна Тараносова, Марина германа Лелявская, Мы из Тольятти, из Тольятинского государственного университета. Мы приехали к вам на очень значимый педагогический форум. И мы, конечно же, пришли сюда на ночь открытий, потому что у нас в Тольятти очень высоко тут достижения казанцев наши ребята из тольятти просто э, выстраиваются в шеренгу чтобы ехать поступать и учиться именно в казани и у нас некая просто белая зависть и мы приехали чтобы посмотреть ну что что такое вы делаете в Казани, что вы стали такие блистательные. С чем мы вас поздравляем? Очень любим ваш город давно. Я была здесь в 1972 году на повышение квалификации. И вся моя жизнь озарена любовью в Казани с тем пор. Спасибо. Ну, а я могу сказать еще, что Казань город моего детства. Здесь жили мои дяди и тетя. Я приезжала, приезжала к ним в гости. Вот сейчас я приехала, э, приехала на педагогический форум. Мне здесь очень очень нравится. В Казани много изменилось со времен моего детства. Спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, меня зовут Диана, и я хочу сказать, чтобы вы любили этот мир, потому что главное в этой жизни это моменты жизни и нужно трудиться очень сильно трудиться чтобы достичь своей мечты ведь мечта это самое главное в жизни добрый день меня зовут Сафин Рушан я ученик 10 класса 83 лицея вот сейчас подходит конец 10 класса учебы практически нет в мае мы отдыхаем как и весь 10 класс практически отдыхали в общем Кайфуем, отдыхаем, живем, э, ждем университетской жизни. Кстати говоря, я очень много раз выступал за КФУ. Танцевал и за Юрфак, и за другие факультеты танцевал. В Униксе как свой человек. Ну и в КФУ мне вообще нравится танцевать и выступать. Здравствуйте, меня зовут Никита Чершинцев, ученик 83-го лицея. Только что, можно сказать, окончил 10-й класс. В общем и целом... Я очень доволен. Хожу в КФУ на малый университет. Выдали сертификат. И я очень рад, что успешно окончил его. И всем очень сильно ну, очень советую, чтобы ну, побольше людей приходило на курсы малого университета. Это очень сильно расширяет кругозор и помогает в будущем. Привет, меня зовут Сабина, я студентка Казанского федерального уни университета, Институт экономики и фин управления финансов. А, передаю всем привет, я обожаю свой вуз. И Диму, я просто фамилию не запомнила. Короче, я всех люблю. Всем привет, меня зовут Альмира, и я передаю привет своему любимому институту ИМОИФ. Меня зовут Аня. А я Дмитрий. Я хочу попросить прощения своей одногруппнице Лена. Лена, я тебя очень сильно люблю. И передать привет маме с папой. Значит, Роман Баканов, Казанский университет. ГФУ, Казанский университет, это круто. Почему? Потому что сюда приходит много абитуриентов. Здесь очень много народу. Здесь все время веселая атмосфера. Здесь, между прочим, можно участвовать в студенческой весне, вне первокурсника. Здесь можно играть в футбол. Здесь еще иногда даже можно учиться товарищи. Учиться это на самом деле тоже интересно, весело, легко, тяжело. Я вот сейчас, например, своих двух одногруппников встретил, как это ни странно, и такое бывает. Поэтому Казанский университет – это интересно, Казанский университет – это самое главное студенческий подход. Это весело, это жизненно, это даже качественные интересные знания. Я думаю, что стоит быть студентом Казанского федерального университета Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Только потому, что она есть Но и только потому, что здесь работают такие интересные преподаватели Как Александр Фирсов, Роман Полинсков Ну, иногда и я тоже Поэтому приходите все сюда Приходите, вон Альфред Ильдарович что-то фотографирует Но мы не отвлекаться не будем В общем, вот так, товарищи Всех с праздником Всех с днем рождения университета Который бывает 17 сентября Числа, ну, в смысле, 17 ноября. А сегодня у нас другие праздники. Ночь открытий. Спасибо. Привет, меня зовут Роберт, я учусь вы снимки. Меня зовут Ксения, я учусь вы моих. Раньше она училась на теологии, но так как ей не понравилась теология, она перевелась на культурологию. Да. Путин, сделай, пожалуйста, науку открытой. А я коплю мыльные обм обмылки, чтобы делать из них пузыри. Да. Вот. Ну. Да, поступайте в КФУ, потому что тут есть бесплатный Wi-Fi. Да. А еще, если подключиться к нему через Куки, можно собрать пароль, пароль твоих одногруппников. А еще очень добрые тетки в фудкорте, которые всегда спрашивают, какая водичка тебе нужна. Да, еще это очень дружный коллектив, мы всех любим. Да, а еще есть теологи, только ради теологов стоит поступать. Да. Привет, меня зовут Евгений Солнц, я руководитель проекта «Умная Казань», и мы рады быть частью этого чудесного фестиваля науки. Про науку всегда зовет нас, а мы всегда с радостью приходим. Здесь мы будем рассказывать очень интересную лекцию с викториной а, про великие научные открытия. Всех ждем к нам, и будем рады немножечко просветить вас. Спасибо. А, меня зовут Аристова Катя. Меня зовут Дарья. Ладно, хорошо. Приглашаем всех учиться в Институт международных отношений истории востоковедения. Обязательно на китайский язык. Самый лучший институт, самый лучший язык китайский. Ура! Все учим. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, и я приглашаю вас всех в музей Лубачевского. Почему нам надо попасть в на музей Лубачевского? Что там такое? Ой, вы увидите интересные экспонаты, посвященные жизни и деятельности Николая Ивановича Лобачевского. Приветик, мы из консерватории. Сюда нечаянно заглянули, здесь такая классная атмосфера. Вообще супер всем организаторам. Знаете, у нас завтра ка Мы хотим передать привет нашему педагогу по истории зарубежной музыки Витску Ольге Владимировне. И почему-то мне сегодня такое странное, неутешающее пожелание попалось. Ну прям вообще плакать хочется. Все. Привет, меня зовут Илья, я понятия не имею, что говорить, меня только что поймали и поставили перед камерой. А, ну, спасибо за эту возможность выступить и сказать пару слов. А, я студент физфака, очень рада быть студентом КФУ, особенно в частности физфака, это очень крутое место, ребята, поступайте. Здесь на физфаке творят очень классные ш... вещи. Штуки, да. Ништячки. <связывая> Спасибо. Я Ненецкий Николай, обучаюсь в восьмом классе it лице КФУ и занимаюсь олимпиадным направлением в данном лице. Мне он очень нравится, потому что в данном лице мы имеем очень широкие возможности для того, чтобы заниматься и проектами, и олимпиадной деятельностью. И именно поэтому я всем рекомендую поступать в it лице Дорогие друзья, я доцент кафедры конфликтологии. Казанского федерального университета. Зовут меня Иванов Андрей Валерьевич. Казанский университет – это замечательный бренд. Огромное количество научных направлений, научных открытий, огромное количество образовательных программ. И одна из образовательных программ очень интересная – это конфликтология. То есть, если вы хотите знать и разбираться в семейных конфликтах, религиозных и политических конфликтах, милости просим на кафедру конфликтологии, где вас обучат различным технологиям предотвращения и профилактики конфликтологии, конфликтов, и научат медиации. Спасибо за внимание. Всем привет! Я Курамшин Аркадий Искандерович, доцент Химического института Казанского федерального университета, а также автор научно-популярных книг по химии, научный журналист. И ведущий БИМ-радио. Что хочу сказать. Наука – это не то чудище, которое приходит ночью. Наука – это то, что отгоняет демонов, идущих к нам из тьмы. Наука – это свет, который озаряет нашу жизнь. Поэтому надо заниматься наукой. Это круто. Надо развивать все критическое мышление, даже если вы не хотите заниматься наукой, потому что вам будет проще жить. Вы научитесь Понимать, стоит ли вам на что-то тратить деньги или нет, стоит ли чем-то заниматься или нет. И вообще, чем больше человек в нашем мире знает, тем он более устойчив к нему. Всем всего хорошего. Меня зовут Айнудинова Ирина Наилевна. Я доктор педагогических наук. Работаю в Институте международных отношений. И очень люблю свой университет. Сегодня после занятий выходим. Тут такое радостное событие. День открытий. На самом деле, замечательные совершенно события. Мы даже не ожидали. Мы просто погрузились в эту обстановку и не можем уйти отсюда уже, по-моему, больше двух часов. У меня такое ощущение. Перефотографировались здесь, где можно. Посмотрели все, что угодно. Какие-то книжки получили, какие-то новые эмоции. В общем, здорово. Жалко, что не все сотрудники были в курсе, или, может быть, они просто еще не знают, что здесь так хорошо, и не пришли сюда. Я думаю, что всем бы здесь понравилось. Потому что знать – это одно, уметь – это другое, иметь навык общения – это третье. Приходите на день открытия, на день ночи, или как он там называется? Как он называется? Ночь науки? Называется он. Ночь науки. Ночь научных открытий. Вот так, наверное, скорее всего, да? Отлично. Молодцы. Здорово. Вообще. -то. Всем привет! Я Даша, я живу в Крымля. Самая главная проблема КФУ – то, что в универ не пускают собакой. Да. Я бы хотела спустить свою собаку на всех наших преподавателей, которые нас не любят. У меня мопс. Я Курмаев Рашид, закончил Казанский федеральный университет, институт физической культуры. Эти самые студенческие времена, самые лучшие, цените их. После я университета поступил на работу в структуру КФУ. И сейчас работаю также. Мы развиваемся. Все отлично. Поступайте в КФУ. Здравствуйте, меня зовут Михайлова Дарья. Я ученица 2-го А-класса 35-го лицея. Мне очень нравится изучать космос, а особенно, как звучит космос. Моя... Задача сегодня, моя задача сегодня — рассказать вам, как же звучит на самом деле космос. Мы привыкли к тому, что абсолютно тишины на Земле нет. Только если в специально отведенных камерах. Но как же звучит космос? То, что вы в фильмах видите, это все неправда. В космосе, если вы будете около взрыва, то вы не услышите ни звука. Почему так происходит? Потому что человеческое ухо не воспринимает эти звуки. Но... Ученые дошли до такой технологии, что они сделали космическую музыку. На сайте NASA можно послушать, как звучит Солнце и остальные планеты Солнечной системы. Также воздух переносит звук. Вода переносит звук быстрее, чем воздух. Отсувертое тело быстрее, чем жидкость. Ученые доказали, что, что музыка космоса очень расслабляет людей и выпустили много альбомов с расслабляющей музыкой. Всех одно и то же спрашивают. Расскажи, почему Казанский федеральный университет это классно почему сюда надо потом поступить? Хочешь ли ты в будущем сюда поступить? Я хочу сюда поступить, потому что э, можно пойти на хорошую профессию, и потому, что, и потому что здесь очень классно. Я часто хожу на Олимпиады в КФУ, и они мне очень нравятся. Здравствуйте, меня зовут Сирентьева Кристина. Я ученица третьего К класса, лицея номер 35. пять. Что дальше? А, хорошо, доклад. Много людей летают в космос. А чем они там питаются при условиях низкой гравитации? В 1963 году в Москве открыли лабораторию и следующее ⁇ космическое питание. Интересно то, что лаборатория работает и по сей день, занимаясь новой разработкой космического питания. Полет Юрия Гагарина был относительно недолгим, 108 минут. При таком количестве времени можно было обойтись и без еды. Но главная цель полета была сделать космическое питание. Думали, что послед... Сказали, что последующие запуски будут более длительными, при которых уже нельзя будет обойтись без еды. Расскажи, почему, это Хочешь сюда? Ну, да, потому что там ну, умные люди учатся. Он хороший, этот КФУ. Потом на хорошую профессию поступаешь. Меня зовут Катя. Чем ты занимаешься Я начинающий видеоблогер. что Видеоблогер. Видеоблогер. А о чем ты смотришь? Люди у нас совершенно разные, то есть все разные. Кого ты хочешь Катя Нет, из блогеров. Всем привет! Сегодня 21 мая, у меня день рождения. Мне подарили шарики. Спасибо! Вот такие вот шарики. Здесь очень классно, здесь очень много лекториев и интересных программ. Все, Все супер! Здравствуйте! Добрый день! Я Айопов Ильяс, ученик третьего К-класса, 35-го лицея. Моя тема – научной работы космическая роль зеленых растений. Я поставил себе цели – изучить литературу по данной теме. Провести опыты, выбрать методики опытов. По результату опытов объяснить, в чем заключается космическая роль зеленых растений. Растительный мир нашей планеты богат и разнообразен. Огромное пространство, воды. Суши занимают растения. Каждое животное занято тем, что добывает для себя еду. Это жиры, белки и углеводы. Жизнь на земле существует благодаря энергии солнца, но преобразовать его могут только растения. Меня зовут Исканде. Я хочу рассказать стихотворение Габдула Тукая, родное село. Нет мест красивее, такое мое слово. Здесь, здесь у холма родник бьет ледяной. И эту красоту села родного люблю всем сердцем, всей своей душой. Родные величавы, пусть много я дорог колесил, мне не забыть, как в поле пахнут травы, как радостно я жизнь здесь проводил. Здравствуйте, Здравствуйте. нас На... зовут Мардан Шиндомер и Шерифули Назар. Мы ученики второго А-класса, лицея номер 35. И сегодня мы, мы хотим... хотим рассказать мы... вам о Луне, спутнике Земли. Что такое Луна? Луна, луна, это луна, она похожа на планету, она круглая и большая, но это спутник нашей Земли. Влияние Луны на мировой океан. Как и у Земли, у Луны есть притяжение. Мы знаем, что Луна находится от Земли примерно 384 тысячи километров. Он такое большое притяжение, что она влияет на мировой океан Земли. Она притягивает к себе воду, что получается мировой ну, приливы и отливы. Приливыми и отливами называют э, колебания воды на мирово, мирового океана. Э, э, э, мы... Мы взяли папье-маше и свечки. Мы, мы хотели показать вам фазуны. Мы взяли папье-маше и крутили папье-маше вокруг свечки. И тем показали вся, все фазуны. луны. Ребята, вы хотите в будущем поступить в Казанский федеральный университет? И почему, если хотите? Да, мы хотим, потому что... ну я... Мы знаем, что он наилучшее у него образование. Угу. Меня зовут Алексей. Сегодня я вам расскажу о том, как Путин проехал на КАМАЗе по Крымскому мосту. <связываем> Были, бы у него... Были ли у него права ехать на КАМАЗе? Или же нет? Все. У него были права на вождение машин категории «Б». И все. Да я все рассказал. Сто тысяч машин проехало по Крымскому мосту, все были в мосту. На самом деле я являюсь волонтером на пронауке, но тем не менее все мои мысли направлены на мою курсовую, которая не готова. И я надеюсь, что Альбина Римовна, возможно, на смотре сейчас это видео, не поймет, что моя курсовая в итоге будет сделана за сутки.